Здравствуйте, дорогие ребята! Сегодня мы с вами разберем текст задания 20, вариант 25, 27 задание ЕГЭ на сайте Незнайка. Откройте текст и затем мы с вами продолжим. Текст этот посвящен художнику Дионисию и принадлежит перу известного русского советского писателя Евгения Носова. И, конечно, здесь нужно поставить проблему. В начале вашего сочинения вы будете говорить о проблеме. Какая проблема затронута в тексте? Ее можно было бы определить как проблема, проблему творческого самосовершенствования можно определить проблему как проблему самовыражения в творчестве на современном этапе можно определить как проблему мастерства художника что такое мастерство и как его достичь прежде всего автор делит свой текст на два фрагмента всего в тексте 5 абзацев, обратите внимание на это. Последний абзац посвящен нашей современности, а весь текст рассказывает о Дионисии, знаменитом древнерусском живописце. И вы можете увидеть его росписи, в частности, росписи Ферапонтового монастыря, посмотреть, какой это замечательный, гениальный художник. Ну, и кроме того, мне бы хотелось обратить ваше внимание на то, что автор размышляет на протяжении всего текста о том, что такое настоящее искусство, говоря как раз о Дионисии, который был настоящим подлинным мастером. И я бы хотела обратить внимание на некоторые трупы, которые автор использует, вообще на некоторые приемы, потому что меньше всего как-то наши... Учащиеся обращают на это внимание. Между тем, это самое интересное в любом тексте. И, конечно, когда вы э, делаете анализ текста после того, как вы установили его э, проблему э, и говорите о главных мыслях автора, конечно, на это надо обращать особое внимание. Прежде всего, речь идет о бессмертном искусстве, о бессмертном творении. В частности, эти слова звучат, и этот эпитет «бессмертное творение» звучит в предложении номер два. Дальше я бы обратила внимание на то, как автор рисует мастерство Дионисия. Здесь целый ряд однородных членов используется в предложении номер четыре. Растирает, крошит, топчет, замешивает... И так далее. Празднество красок. Вот с помощью такого, такой метафоры автор восхищается Дионисием, художником, который умел. Вот создать какие-то умягченные, как пишет автор тона, умягченную тональность. Вот это слово повторяется, звучит в повторе не случайно, потому что вот на таких умягченных тонах и построено искусство Дионисия. Когда он использует неяркие тона, как бы такие вот застенчивые, может быть, и это слово «застенчивые» тоже используется в тексте, обратите на это внимание. Застенчивую, но всегда дивную немного улыбку матери природы Уме, умел подглядеть Дионисий, умел подглядеть этот древнерусский подвижник. Кстати, слово «подвижничество» также используется в предложении номер 15, на него стоит обратить внимание. Ну и затем автор говорит о нашем времени, и мне представляется, что здесь он использует прием иронии. Ирония используется автором дважды в предложении, в частности, в предложении номер 17 и в предложении 23 – как раз о том, он пишет о том, что в нынешние времена улыбку природы можно приобрести в магазине канцтоваров. То есть краски доступны, и потому не нужно столько сил тратить на то, чтобы растереть, смешать, найти нужный оттенок. Вроде бы не нужно, но на самом деле художник, автор текста убежден, что мастерство, оно вырабатывается... Очень медленно, огромным-огромным трудом, и э, приобрести улыбку природы невозможно, и поэтому он использует вот такой э, прием иронии. Ну и, конечно, я бы обратила внимание на прием иронии, и э, в предложении 23, э, где автор говорит о заказанных паре крыльев для творческого взлета. Конечно, это тоже невозможно сделать. Как же, как же достичь того мастерства, которое было свойственно Дионисию? А это, конечно же, вдохновение не купишь, и для того, чтобы этого достичь, надо как говорит автор, поклониться родной земле. То есть, если только даст земля, или по-другому, если говорить, даст Бог, поскольку были, может быть, советские времена, и Евгений Носов это слово не используя в тексте, но оно просится здесь, да, поклониться родной земле и поклонить Богу, которому, который подаст художнику, да, если художник будет долго работать над собой, может быть, тогда он достигнет совершенства. Таким образом, автор затрагивает проблему мастерства в искусстве, какой ценой завоевывается это мастерство, и очень важно, когда вы будете писать комментарий к тексту, а примера у вас из текста должно быть обязательно два. Каждый пример, который вы возьмете, вы должны обязательно прокомментировать. И после этого вы уже будете говорить о том, согласны вы или не согласны с позицией автора. Насколько трудно современному художнику выразиться так, как это умели древние. Может быть, вы считаете, что это очень легко и просто. Попробуйте поразмышлять. Приведите свой пример. Для этого, мне кажется, можно взять искусство 20 века. Вы можете привести в пример творчество тех художников, которые вам близки. И э, на каком-то примере другого художника может быть 2-3 предложения написать на э, тему той живописи, которая вас интересует. Ну и э, заключение. Какое-то короткое вы напишете, которое будет уже исходить из вашей темы. Типа. Таким образом, мне хотелось немножечко остановиться на тех приемах, которые использует художник, и на том, какова проблематика данного текста. Попробуйте написать свой текст, который будет служить откликом на текст Евгения Нусова.